Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев и сегодня мы с вами поговорим про выгодность Дубая, потому что я очень часто в своих видео говорю, что Дубай интереснее, Дубай дешевле, Дубай лучше сдается, он более интернациональнее, но так ли это на самом деле? Давайте вот сейчас с вами и разберемся. И если действительно пересчитывать стоимость квадратного метра, то получится, что да, здесь действительно дешевле, потому что квадрат, например, вообще в принципе по всему Дубаю стоит в районе 300-500, но ну, может быть 600 тысяч рублей за квадратный метр. И как бы кажется, что да, дешевле, потому что если мы с вами будем сравнивать эквивалентную недвижимость в России, то мы увидим с вами стоимость за миллион рублей, полтора миллиона, два миллиона рублей. Но в чем основное отличие? В Дубае нет маленьких юнитов. Здесь исключительно большие площади. То есть если это однушка, то это 60-70 квадратных метров. Поэтому стоимость квадрата ниже, а стоимость самого юнита дороже. И если, например, вы обладаете там стоимостью ну, 6-8 миллионов, вот очень много кто обращается и говорит, вот у меня там есть 6-8 миллионов, мы его там рассматривали раньше Сочи, нам что-нибудь подобное в Дубае. Здесь нет таких площадей просто, здесь не строят 20 квадратных метров, здесь не строят там, 25 метров, поэтому если вы обладаете бюджетом, там, скажем, до 10 миллионов рублей, то российская недвижимость будет куда интереснее. Здесь, если мы реально говорим, это 15, но ну, минимум на сегодняшний день. На 15 миллионов рублей можно найти студию где-нибудь в строечке, если очень сильно постараться, и скорее всего она будет уже на вторичном рынке от перекупов, то можно найти в каких-то хороших местах. Типа бизнес-бэй, может быть даунтаун, но это прям нужно будет сильно постараться. Может быть крик харба, может быть в шобе что-то. GLT. Ну, короче, то есть есть моменты, нужно прям сильно постараться но минимальный прайс за хорошие места, это в районе пятнашки. Лучше всего это 20, 30, 40 миллионов. Здесь тогда действительно недвижимость Дубая сильно затыкает российскую недвижимость, как сочинскую, так и московскую. Но если еще раз повторюсь, вы обладаете бюджетом там, в 10 миллионов рублей, то как бы сюда просто нет смысла суваться для того, чтобы купить абы что. Потому что это абы что, потом нужно будет продать или реализовать. Сама, кстати, недвижимость Дубая достаточно хорошо сдается, и она дает вам примерно 7% годовых в долларовом эквиваленте и дает вам интернациональный рынок, то есть такая неплохая диверсификация. И вы сейчас можете сказать, что ой, да доллар сейчас падает, это же неинтересно, ну давайте мы с вами, как говорится, поживем, увидим. И это правда очень хорошая диверсификация на сегодняшний день, но в Дубае... Нужно, как в принципе и везде, очень хорошо подойти к выбору самой локации. Потому что можно, конечно, в Дубае купить недвижку и за 8-9 миллионов рублей. Но что с ней потом делать? Это будет где-то пустыня, окраина, какие-то развивающиеся районы. Если вы готовы рискнуть и вложиться в какие-то перспективы, ну, может быть, да. Но, честно говоря, я вот больше сторонних таких инвестиций скажем так, прогнозируемых. И вот здесь, например, я понимаю, что если я куплю квартиру там за 20-30 миллионов рублей, то она будет востребована, потому что здесь деловая активность. Здесь есть инфраструктура для того, чтобы жить. Это не пустыня. Я могу выйти и пойти в любой ресторан, который хочу. То есть мы сейчас вообще находимся в районе бизнес-бэй. И вот конкретно вот эта квартира, она стоит на сегодняшний день 54 миллиона. Давайте я просто вам ее покажу и потом расскажу еще одну особенность самого рынка Дубая. Здесь вот такая большая кухня-гостиная, есть еще своя там терраса, здесь, значит, у нас две комнаты, одна выглядит вот так, а вторая выглядит вот так. То есть, в принципе, они идентичные и она стоит 54 миллиона, это 136 квадратных метров здесь. Если мы с вами пересчитаем это все в стоимость квадратного метра, то у нас получится 397 тысяч за квадрат. Если мы будем с вами сравнивать такую же недвижимость в Москве, то мы увидим, наверное, сумму не 54, а 154 миллиона. И здесь же еще есть бассейн, но мы, к сожалению, не будем к нему спускаться. Вот он и на том же уровне у нас располагается тренажерка. И это центр Дубая. Центр. 397 тысяч за квадратный метр При этом вся недвижка Сдается уже с ремонтом Без мебели, но с ремонтом В зависимости от самого билдинга Возможно где-то будет мебельный пакет Если вы там по сдачу это все берете Возможно нет Но вы уже не заморачиваетесь У вас центральная система кондиционирования У вас уже есть плитка, у вас уже есть кухня Дальше вы просто наполняете мебель Какую хотите и сдаете И сдается это все, как я уже сказал По ну, примерно 7% годовых вы отсюда сможете вытаскивать. И это долларовый эквивалент. Можете, конечно, написать про то, что доллар там падает. И, конечно, хорошо, что он падает, потому что недвижка в Дубае становится все доступнее и доступнее. Но она интересная. И это интернациональный рынок, который диверсифицирует ваши все доходы. Это очень круто. И еще есть люди, которые говорят, что на сегодняшний день недвижимость за границей как-то небезопасно покупать. Давайте разберемся, реально. В Европе у кого-то из обычных граждан отобрали недвижимость, в Дубае у кого-то отобрали недвижимость. И в дальнейшем, если они отберут эту недвижимость, представляете, какой они прецедент создадут сами себе. Из-за того, что государство находится в ссоре, страдают обычные люди. И недвижимость, которую вы видите сейчас вот на своих экранах, в большинстве своем покупали... Не резиденты этой страны. Точнее резиденты, но не те, которые обладают гражданством. То есть это люди, которые сюда приехали, проинвестировали в Дубай. И грубо говоря, если вдруг их государство с кем-то поссорится, то получается, что их недвижимость тоже начнет как-то страдать. И это называется подпиливать стул, на котором сидишь. То же самое и в Европе. Огромное количество людей, которые инвестировало в недвижимость Европы. И точно так же можно говорить долго о том, что мы хотим там, чтобы русские люди не смогли совершать операцию с недвижимостью. Но она как совершается, так и совершается. И если создастся такой прецедент, то многие другие страны просто подумают, а стоит ли вообще туда вкладывать? И как бы это будет обвал рынка, скорее всего. Поэтому вряд ли это произойдет. Ну и как вы знаете, что Дубай на сегодняшний день аполитичен. Он занял нейтральную позицию. И главное только не грызите здесь между собой, живите спокойно и будете кайфовать. За это Дубаю, конечно, огромный лайк. И... Ну, прям ребята красавчики, потому что они не распространяются никак на обычных граждан. То есть здесь все спокойно. В городе нет преступностей. Ну, практически. Может быть, она, конечно, есть везде, но здесь она, по крайней мере, не ощущается. Обилие всего, и всегда есть все в наличии. И именно этим Дубай привлекает огромное количество туристов. И, ну, каждую минуту здесь садится самолет. Вот мы с вами разговариваем уже 8 минут. 8 самолетов прилетело сюда из разных абсолютно стран. С разными туристами, с разными целями, с разными возможностями и разного достатка. Поэтому Дубай, ну он, он крут. И давайте просто подытожим. Я прекрасно понимаю, что всех вас не переубедить, да это в принципе и не нужно. Но если вы интересуетесь недвижимостью, именно инвестициями в недвижимость, может быть пассивным доходом, то если у вас есть 10 миллионов рублей, то их лучше потратить в России. Если у вас есть на сегодняшний день бюджет 15-20, а лучше 30-40, то это определенно Дубай. Здесь интересно, здесь надежно, здесь интернационально. И как бы он просто круче и дешевле. Вот такие были мысли, господа. С вами был я, Макс Репьев. Помните, что если вы хотите приобрести недвижимость в разных уголках мира, будет Сочи, Дубай, Турция, Анапа, Геленджик, Краснодар. Да много на самом деле мест. Ссылочки для вас указаны внизу в описании. Мы много чем занимаемся. И также подпишитесь на наш телеграм-канал, куда мы выгружаем оперативную информацию, новости, какие-то срочные продажи. Все там есть. Вот. Ссылки все внизу. Если что, звоните. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.